Меня зовут Артис Вацвагарс, я живу в Лондоне, уже 23 года будет, в июне. Занимаюсь строительством, строю стеллажи. Ну, как сказать, в интернет не только, чтобы игры играть, но и можно и деньги зарабатывать. Так что, пока я работаю, система мне зарабатывает деньги. Ну, так как то надо жить в этом двадцать первом году